Доброго времени суток, друзья! Я вот специально хочу показать вам ситуацию, которая типична для ночной Валенсии. Кажется, вот вы едете по пустым улицам, заезжаете вот так на улицу и попадаете на то, что видите грузовой автомобиль, собирающий мусор, да? То есть нервничать не надо, просто надо... Немножко набраться терпения и подождать. Почему подождать? Потому что люди выполняют свою работу. И они прекрасно видят, что сзади скапливаются машины. И при, любом, при любой вернее, возможности этот водитель он уступит нам дорогу. Что в дальнейшем вы увидите. А сейчас давайте наберемся терпения. Мы посмотрим, как убирается мусор. Валентии ночью. Ну и сейчас, как я понимаю, последний контейнера загрузит этот водитель и чуть дальше нам уступит дорогу. Ну, Сейчас все увидите.